добрый день на связи максим петров Я рад приветствовать вас на канале max capital на котором мы развиваем инвесторское мышление сегодня хотелось поговорить на тему как инвестировать в компании где отсутствует риск банкротства вот в этом видео мы говорили про принципы которые я использую для инвестирования поговорили о сигарных окурках поговорили про такой коэффициент как цена Компания, деленная на балансовую стоимость, хотелось бы развить данную тему. Если вам эта тема зашла, то мы сегодня ее продолжим. Итак, в видео мы говорили о том, что Баффет на первых порах любил инвестировать в компанию, которая называлась сигарными окурками. И мы говорим о том, как инвестировать в компанию и не обанкротиться. Особенно в России из-за того, что у нас специфика такова, что к миноритарным акционерам ключевые собственники ну, то есть, если говорить акции в глобальном плане, они являются инструментами судного капитала, они являются инструментами привлечения финансирования на длительный промежуток времени, причем у компании, которая, по сути, привлекает капитал, у нее нет обязательств, в отличие от кредитования, каких-то регулярных, ежемесячных, ежегодных, ежеквартальных платежей. Они получают деньги, финансовый капитал, не на условиях возвратности, платности и срочности в форме банковского кредитования, проектного финансирования, посредством выпуска облигаций, да, которые нужно взять деньги, вложить их в производство и потом в будущем отдать этот долг. Они получают деньги безвозвратно, то есть приходит акционер и говорит, вот тебе деньги, я от тебя не жду никаких платежей, просто в будущем, когда у тебя будет чистая прибыль, я бы хотел часть этой прибыли иметь. И такие формы финансирования, соответственно, достаточно привлекательны. И тут возникает вопрос, да, человек, который несет деньги, так как он не получает никаких гарантированных платежей, то он несет все риски, связанные с ведением предпринимательской деятельности. Если компания не сумеет развиваться, если там накосячат менеджмент, если будет некачественный продукт, если компания обанкротится. И поэтому получается очень важно, когда вы выбираете компанию смотреть на силу этой компании да, то есть вот как не стать банкротом потому что немаловажным фактором особенно это важно для людей которые инвестируют после 35 лет потому что выбор компании здесь уже нужно ориентироваться не столько на компании роста которые там в течение 10-15-20 лет могут развиться и стать крупными компаниями стоимость которые выплачивают дивиденды а так как возраст уже там 35-40 и начинают подходить там меньшему риску, склонности к меньшему риску, да, то в этом случае нужно обращать внимание как раз таки на э, остатки, на балансовую стоимость, то есть, что у нас непосредственно есть у компании и во сколько эта компания оценивается. Решили сейчас на регулярной основе оставлять подарки для наших подписчиков на канале, поэтому обязательно подпишитесь на канал, но, а подарок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 Я думаю, в ближайшее время за рубежом существенно снизится, потому что стоимость денег будет расти, будет достаточно высокая в ближайшие 3-5 лет. И в этом случае очень важным является показатель, что многие компании роста, которые там стоили очень и очень дорого, они могут упасть, потому что стоимость денег будет высокая. И там будут появляться компании, которые можно будет называть сигарными окурками, если использовать терминологию баффета. Будут компании, которые могут просто из-за того, что там будут шортисты, из-за того, что это будет какая-то хайповая история, которую покупали все по различным причинам. Я не готов сейчас называть конкретные имена, но просто может получиться таким образом, что у компании уже могут быть производственные мощности, у компании могут быть уже логистические цепочки, у компании могут быть определенная доля рынка, которую компания непосредственно занимает. Занимает. Но из-за того, что вокруг этой компании, вокруг темы, которая занимается компания, был большой хайп, и очень много физических лиц там было, и в период кризиса, соответственно, начнутся падать, смотрите очень внимательно на эти показатели, да, то есть смотрите внимательно на показатель цена балансовая стоимость в купе естественно, с остальными показателями, да? самое главное, чтобы там был приемлемый уровень долга, компания выдержана, потому что, когда вы делите цену компании на балансовую стоимость, вы должны понимать, что балансовая стоимость – это размер активов компании минус ее обязательства, то есть это стоимость чистых активов, которые есть у компании. И если этот показатель ниже единицы ребят это прям отличная история да потому что в этом случае вы защищены как акционер потому что если этот показатель ниже единицы то в случае банкротства компании она распродает свои активы и вырученные за эту сумму деньги погашаются все обязательства перед всеми и все равно остатка достаточно чтобы полностью окупить ваши вложения и сверху еще доплатить деньжат большое заблуждение что я куплю машину сдам ее в аренду и мне будут деньги капать. но потому что нужно понимать что что все программы, которые я видел, да, там рентабельность, расчетная норма доходности 30-60%. 30-60% и достаточно легкий вход. То есть где-то здесь есть определенные риски. Да, то есть там не все так просто, как есть на самом деле. То есть там есть какие-то вещи, которые не указываются. Но кто-то рискует. Ну, каждый каждый по-своему, соответственно, принимает. Потому что, опять-таки, в рамках масштаба мне деньги приносят одна машина, две машины, пять машин. Условно, да. Или там условно, у меня есть акции Нижнекамск, нефтехима там, Мечела какого-нибудь Сбербанка. Тинькова, Новотека. Причем вот если на финансовые показатели посмотреть, финансовые показатели в принципе сопоставимы. Просто здесь у тебя весь денежный поток, который ты получаешь от машин, ты получаешь на, на руки, а здесь компании могут еще заниматься инвестиционной программой, то есть они могут там до 80% еще на инвестиции направлять, и ты прям в моменте этого не получаешь. Но финансовые показатели, они сопоставимы на самом-то деле. Люди просто не умеют читать эти финансовые показатели, и они считают, что это много. У меня вообще была отдельная история, когда я ездил на НЛМК, я там почти совсем завод управления перезнакомился в 2009-2012 году. Они абсолютно были уверены, что НЛМК принадлежит там Лисину, и акции там практически невозможно купить. Я говорю, ребят, ты вообще вот, ноутбук достаешь, вот я купил акции на ЛНК, вот я акционер. Причем по цене там на 5-10% дешевле, чем эти же люди видели. У них в, на первом этаже была контора, которая просто у сотрудников покупала эти акции. Все надо смотреть, все нужно считать. Потому что, когда приходишь, говоришь э, при прочих равных условиях, и, ребят, вот смотрите, есть автомойка. Автомойку предлагает вам купить за 2 миллиона. При этом у, у компании, получается, есть в собственности боксы, все оборудование в собственности, есть клиентская база, мойщики остаются на том же самом месте, хотят за нее 2 миллиона рублей, на расчетном счете 1,5 миллиона. Купишь или нет? Люди там, а сколько недвижимость стоит, а сколько оборудование стоит? Я говорю, подожди, еще раз, условно назовем, да, 200 тысяч рублей в полгода, ну, то есть 400 тысяч рублей она в год несет чистой прибыли. Купишь или нет? И опять начинаются уточнения, я говорю, еще раз, Тебе просят 2 миллиона, вот у тебя 1,5 миллиона, у нее просто на расчетном счете. То есть ты можешь взять и себе вывести эти полтора миллиона. То есть уже получится, ты не 2 миллиона заплатил, а всего лишь 500 тысяч. И еще 400 тысяч, она тебе уже в течение года даст чистой прибыли. То есть фактически ты за 100 тысяч рублей купил актив, там, который оценили в 2 миллиона. Купишь или А, не, ну так куплю. Я говорю, так посмотри на акции Сургутнефтегаз. нефтегаз». Привилегированные. Посмотри рыночную капитализацию компании. Посмотри, сколько у нее кэша. Хотя сейчас да закрыли информацию. Я об этом говорил там еще в 2018-2019 годах. Посмотри на компанию. То же самое, да, что я тебе с автомойкой сейчас привел. То есть ты получаешь компанию, у нее кэша больше, чем ее рыночная цена. Нефтяные скважины, нефтеперерабатывающие заводы, персонал, здания, оборудование, все-все-все, ты просто получаешь в нагрузку. И у компании денег там в два раза больше, чем ее текущая рыночная цена. Да, пока никто не знает, что, где, как, не все так прозрачно, но что будет, когда ситуация разрулится. Будешь сидеть, ковырять в носу, смотреть, что акция там стоит 80-100 рублей, а ты ее по 25-27 не покупал. Друзья, у нас недавно вышло совместное интервью с Дмитрием Черемушкиным на его канале Wall Street Prom, на котором мы рассматривали будни Московской биржи и получился некий такой батл, да, ну даже там не батл, а история Дима отличается тем, что он спекулятивно работает на российском рынке, на глобальном рынке, он